Ты пока не попал в плен кадыровцам ты был в рядах муджаидов ичкерии и находился на этой стороне две войны да? ты был на стороне муджаидов ты был одним из из людей ичкерии но как только попал в плен кадыровцам ты вдруг поменялся и стал героем россии российским офицером Разумеется, я же не мог в 2015-м резко измениться. Так ну, не Господи, бывает? Не. А тогда, как получается, что лицемер Сафалдер? Ой, вы же, подождите, вы же, типа, такие мусульмане праведные, вы же, типа, знаете, ты, ты... Ну ладно, давай. Если до 2015 года у Эден резко Лиля, хватит, вот я толст вот мнение уважал бы, если бы изначально, изначально ты его на, и изначально ты, хейнекат, изначально ты Хай не до вот воинов чьи царские служ борз дур газ на тоже самое ислам ислам вот ну, я тебя тоже понимаю, надо жить как-то выживать, Томас. Uh -huh. То есть, я правильно понимаю, если человек с самого начала был на одной позиции, а потом эту позицию свою поменял, то это он как бы показывает свою лицемерие, правильно? Нет. Ах, эх, ах, Авертакт, 2015 год. Ах, а, Реза, я не говорил, это ты сказал. Ну, по-любому, давай без вот этого. с бина. Ну, паспорт, <говорит> Я в 2000 году сделал паспорт, и что? В 2000 году ты без паспорта не мог вообще выйти на улицу? А может, в 2000 году, а в Грузии есть? У я был пацаном. Ну, ну давай, закончи свою мысль. Итак, я работал до 2015-го. Закончи свою мысль. До 2015-го я работал. Платил налоги, платил коммунальные услуги. Да, и поменялся. И это по твоему лицемерие. И вот в этот вечер поменялся? Нет, я же тебе сказал, нет, но ты говоришь, что именно из-за этого ты считаешь лицемерием, и ты меня поэтому не уважаешь. Я я тебе, вот теперь я тебе задаю вопрос. Ты именно из-за мстиона, хоть штавика, и маме чу-пот, келораба и он хотела мне, или это ты все еще до этого дадил себя? Ну я тебе уже ответил, что это все было бы, я, я в своем сердце вас ненавидел, я презирал вас, я работал Вынужденно. Я находился в ситуации угнетения. Как только у меня появилась возможность говорить, я стал говорить. И ты называешь это лицемерием, правильно? <социальная> Нет, я, я не смотрю такие фильмы что <говорит> да, это лицемер. То есть вот мне, с кем тебя сравнить, А я тебе хочешь подскажу, с кем меня можно сравнить? Но хвалил Диана, твоей за борщ, твои тени и целый на саборде, У нас А он тащил? О, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, как из-тагуац, сын, допустим, так что это сын. Ну, да парит, да времени, Диона, я говорю, гей, я вижу, какая то ну, сай, мэм, я не знаю, что, сколько я улею, я вижу. Вот, сын, сын, хулок, Ну, а сын, сын, хулок, ну, хотя, Диона, я знаю, да, я знаю, я знаю, я знаю, я знаю, я знаю, я знаю, я знаю, я знаю, я я знаю, я знаю, я знаю, я знаю, я знаю, был голом, он я могу тебе ответить, иду и определенно на этот вопрос. И ты потом сможешь это перепроверить у ваших муфти, кадыровских. Есть такой хатис посланника Аллаха салян вали где он говорит, если вы видите несправедливость, исправьте это своей рукой. Если вы не можете исправить это своей рукой, исправьте это своим словом. Если вы и этого не можете, то порицайте это своим сердцем. Или и это будет наименьшим вы проявлением имана. И Nä, вот я, я проявлял наименьший уровень имана. Нет, это я уже сделал словом. А до этого я порицал сердцем.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 из людей Ичкерии. Но как только попал в плен кадыровцам, ты вдруг поменялся и стал героем России, российским офицером, россиянином, который стал убивать тех, с кем он вчера вместе сражался. И именно так ты взял звезду Героя России. Скажи мне, а это не является лицемерием? Я тебе объяснил. Нет. Нет? объяснить, да? Вам добавилось Вообще-то мне было 15 лет в 95 году, как сегодня помню, 11 мая. И Короче говоря, все уже, по там соглашение, вывод войск, короче говоря, мир, маятвуд. Пачап. Сатешабон. Ну, Мекшдон, без этого можно, просто свое мнение. Короче, двамбин делал. На третьем плане. У кого там деньги побольше, uh -huh. отряд побольше, никто никому не подчиняется. Ну короче, тебя как-то обидели. Маринетка. Я в это время дон, уже сосайца. Я мирный человек, я занимаюсь дон, острый Не пчеловодством блин. Нет, я пчеловод не был нет, не залепили, он дёрт Я этим занимался. И вот когда шел вам дабудучьяна, шел вам дабудучьяна. То же самое, короче говоря, первое вам я и тогда был 19-летним пацаном Олиса. Uh -huh. а, тем более, что уже за участие первой кампании, уже Юта, зачистка члены АХЕ, уже с паспорта Дубая 2000 года, с 2004 года, паспорт Диона, 2002 года, то есть паспорт Хиладеса. Uh -huh. Придя, Ещё чуть подчалкуял, да? Какой каден, уй аж ты уй, то уй уже уй веш, богда он достиг станчул и что барентуему, харем уже дьявлетает. Са, думсу, на вас ребань, на вас ребань сейчас дурацкая, замате и за диалоги, и вахабизм без диалоги, союз держун с системи управлять, И я? А ты с кем был? Определимся сразу, давай. Я был, ну хай, уж был Да, знаю. Тогда она что первая,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 Мысли, ты, ты воевал, будучи недовольным этой системой, или ты был доволен?